Сегодня в практической части мы с вами рассмотрим, что все-таки стоит делать с RUTOKEN WEB, если уж нам он попал в руки. Ну, перво необходимо его воткнуть в USB-порт вашего компьютера. Сделать это легко, берете и втыкаете. Чтобы RUTOKEN WEB заработал, необходимо пройти на наш веб-сайт rutokenweb.ru и скачать плагин к браузеру. Заходим и качаем. Ну, попутно можно скачать инструмент администрирования для Windows. Давайте это сделаем, он нам пригодится. По ходу пьесы очень полезные утилиты для тех, кто хочет использовать токен по полной итак собственно плагин плагин представляет собой обыкновенный дистрибутив msi файл так я не понял угу. продолжаем разговор чтобы его установить достаточно просто в него кликнуть и он установится. Соответственно, после установки нам будет необходимо перезапустить браузер, чтобы эта штука у нас заработала. Давайте дождемся установки, она не, не очень много времени занимает. Так, готово. Перезапускаем браузер. И теперь мы готовы вот мы видим, что э, наши системные устройства RUTOKEN ECP HIT, э, он же RUTOKEN WEB, поскольку на одной платформе с RUTOKEN ЦП сделан. И теперь можно перейти непосредственно к примерчикам. Так, угу. примерчики у нас лежат на десктопе. Так, как слышно, хорошо, пишите в Skype что-нибудь. Звук хороший, нехороший, любые сигналы. Так, ну, перво-наперво рассмотрим примерчики для клиента. Собственно, что нам нужно, чтобы начать работать с плагином и RootokenWeb? Ну, во-первых, нам нужно подключить плагин, если вы сейчас видите вот эту строчку кода, она как раз и описывает переменную, связывая ее с плагином, вернее, ID-шником. Если я в каких-то терминах буду путаться, меня не обессудь, поскольку я слабо связан с веб-программированием, так как посвятил всю свою сознательную жизнь C++, но какие-то аналогии, я думаю, будут понятны всем. Собственно, да, создаем объект плагина и... Проверяем, подключился к нам плагин или нет. Давайте запустим. Так, ну для начала надо разблокировать нам содержимое. Потому что NPIP-плагины блокирует браузер. Ну, в принципе, любые плагины по умолчанию. Вот мы его разрешили. Теперь давайте посмотрим. Да, отлично. Плагин успешно подключился. Далее, собственно, нам нужно будет подключить RUTOKEN для этого мы добавляем в наш примерчик функцию check token, а функция API, которая отвечает за проверку наличия токена, называется вот так RTW и token present and okay. Название странное, но отражает смысл. Так, ну, собственно, вот мы вызываем эту функцию, саму функцию check-token вызываем после проверки плагина. И давайте посмотрим, что она нам покажет. Так, угу. и каждый раз нам придется разблокировать. А почему нельзя это сделать навсегда? Ой, не хочу справки. Так, давайте разрешить плагины. Однократно. Почему однократно? Давайте настроим так, чтобы это можно было делать неоднократно. Так, разрешить. Разрешить. Окей. Okay. Разрешаем. Окей. Okay. Угу. Все, ну поехали, в общем. Так, он не разрешился. Ладно, это мы потом исправим. Так, ну, собственно, да, плагин подключен. И проверочка токена пошла. Токен с ID2F165206 подключен. То есть токен у нас находится в рабочем состоянии. А, ну, давайте теперь что-нибудь с этим токеном сделаем проверка токена. Давайте проверим, если на токене контейнеры и, а вернее даже так, проверим, если на токене контейнеры, а, это будет делать функция RTW get number of containers а, и получим имя контейнера, если он обнаружен. Ну, если не обнаружен Давайте заведем какой-нибудь контейнер. И посмотрим еще раз, как действует этот примерчик. В настоящее время на нашем токене контейнеров есть. Так, и, собственно, мы видим открытый ключ, который принадлежит данному контейнеру. Давайте разберем примерчик подробнее. Значит, функция RTW getNumber нам дает количество контейнеров всего на токене. Каждый контейнер хранит ключевую пару, состоящую из из закрытого и открытого ключей. Можно получить имя контейнера. По его номеру, ну, в принципе, номера начинаются от нуля и можно спокойно получить, вот, собственно, получаем имя контейнер и получаем оп, открытый ключ по имени контейнера. Вот, ну, в случае чего можем этот контейнер удалить функция rtw destroy контейнер в принципе, вот такая работа с контейнерами. Пожалуй, это все функции, которые необходимы нам. Так, пошли дальше. Получили мы информацию о контейнерах. Что нам полезно будет еще сделать? Нам полезно будет сгенерировать какой-нибудь контейнер новый. Делается этой функцией RTW GenKP. И, соответственно, специально для этого мы добавили функцию GenerateContainers, которая будет вызывать эту функцию. Так, после чего вызовем проверку контейнеров и посмотрим, какие контейнеры у нас остались, ну, созданы в токене. Так, угу. хотите, так, подождите, давайте перезапустим браузер и запустим примерчик разрешить проходим все шаги вот сейчас пошла генерация контейнера так как операции это привилегированная, нам необходимо ввести пин код так что у нас пока ничего Вводим пин-код. Токен мигает. Вам этого не видно, но это вижу я. И видим, что контейнер с именем MyContainerOne успешно создан. И вот, собственно, обнаружили мы контейнер MyContainerOne с открытым ключом. Проверили, что он в порядке. Хотим мы его удалить. Ну, давайте его удалим. Вот. Чтобы посмотреть, какие контейнеры у нас теперь Присутствует в ключе, нам поможет утилитка RTW. Так, а почему она не скачалась? Давайте ее еще раскачаем. Так. Угу. Заходим в наши загрузки и скачиваем утилиту администрирования. Вот она. Открываем папочку. Очень долго проверяется загрузка. Непонятно чем. Так, собственно, да, запускаем утилиту администрирования. Сейчас юзер аккаунт control спросит нас, а хотим ли мы ее запустить. Ну, скажем, что хотим вот она и для того, чтобы посмотреть, какие контейнеры у нас есть, нажимаем кнопочку просмотр и видим, что есть да, My Container one и каких-то два контейнера было создано заранее чтобы удалить контейнер необходимо ввести пин-код таким образом, грохнув ненужный контейнер Продолжаем разговор. Так. Для собственно подписи электронной некой информации нам была бы полезна еще одна функция. И эта функция называется RTW Hash Sign. Суть ее в том, что она берет информацию на вход некий блок данных, считает от него хэш по алгоритму ГОСТ. И после этого подписывает полученный хэш. Ну, в предыдущей части мы с вами выяснили, что для того, чтобы удостовериться в подлинности подписанного сообщения, достаточно подписывать не, не само большое сообщение, а хэш от него, который весит гораздо меньше, но и позволяет нам за счет этого экономить время на подпись, поскольку операция не быстрая, а RUTOKEN VEP железочка тоже не быстрая. Вот. Видим функцию RTW Hash -sign. Видим функцию SignMessage, которую вызываем вместо CheckContainers. Так, ну давайте ее сейчас и используем. Так, разблокируем плагинчик наш. И... Смотрим дальше, что происходит. Так, генерируем электронную подпись. Что у нас, собственно, разносильной регистрации человека на сайте. Контейнер создан. И теперь, собственно, вызываем электронную подпись сообщения, которое выглядит... Ну да, вот я помню чудные мгновения. На самом деле сообщение может быть любым и про варенье, и про печенье. Поехали. Вот пошла подпись сообщения. И мы видим значение электронной подписи. Прикрепив ее к сообщению и отправив серверу на проверку, мы тем самым даем серверу знать, что мы это мы. Подписали мы, зная пин-код токена и имея, собственно, сам токен. И на всем, собственно, вот весь клиентский функционал мы и рассмотрели. То есть, все функции, которые необходимы для аутентификации на клиентской стороне, мы разобрали. Теперь давайте попробуем что-нибудь создать. Давайте попробуем создать веб-сайт с использованием ROTOKENWEB. Для этого... Ну, нам понадобится некий движок веб-сервера. Ну, значит, в настоящее время наиболее популярным все-таки остается Apache. Ну, и что-то подобное мы будем использовать. На самом деле, та вещь, которую у нас мы называем Denver. Denver – это, в принципе, тот же Apache, но служит для отладки. То есть, сервер, крутясь на этом сервис, сервис, сервисе, будет себя чувствовать точно так же, как и на нормальном веб-сайте, нормальном хостинге. А, собственно, скачать движок Denver ну, можно на сайте Denver.ru. Для разработчиков это ну, один из наиболее популярных таких Apache. Ну, в принципе, у нас уже есть закачанный сервис, поэтому мы просто возьмем его и установим. Следует помнить, что нам необходим не только базовый комплект Денвера, но и дополнительные модули. Дополнительные модули можно взять на этом же сайте. Вот он пошел. Молодец, отложите этот вопрос. Угу. Угу. Да, вот Дмитрий Котеров, или Котеров, автор этого сервиса замечательного, за что мы все разработчики, ему очень благодарны. Так, установим, да, давайте CWF сервис. Yes. Так, какой диск? Ну, давайте на диск Т. А сервис создаст виртуальный диск, на котором будут крутиться файлы наших веб-сайтов. В принципе, их может быть сколько угодно. Апач успешно справляется со всеми. Так, один. Yes. Любопытный сервис. Очень люблю с вами пообщаться. И порекламировать автора. Ну, Чеславе нам, программистам, не занимать. Отлично, эта программа установлена правильно. Вот, собственно, что мы можем. Мы, нам необходимо расширение. Поэтому мы скачиваем плюс ко всему PHP 5 дополнительные модули. Они у нас уже скачены. Давайте их установим. Из дополнительных модулей нам понадобится математическая библиотека GMP. Без нее не будет работать криптография, которая будет проверять подпись на сервере. Сейчас мы посмотрим, как это все можно настроить. Перво-наперво давайте а, увидим, что творится на нашем а, компьютере после установки сервиса Denver. Ну, Во-первых, у нас появился диск.. Как не появился. А, прошу прощения, мы должны стартовать Денвер, чтобы у нас что-то появилось. Так, вот опять мы видим фамилию автора. Ну, думаю, стоит потерпеть за бесплатный пакет. Вот мы видим диск T. Собственно, мы видим файлы служебные Денвера и видим директорию home собственно в ней и будут храниться наши веб-сайты для того чтобы подключить библиотеку gmp нам нужно будет включить ее а -а -а -а. Так. включить ее в файле во-первых в phpini мы а вторым действием нам нужно будет вот они, наши библиотечки. Вторым действием нам нужно будет указать точно, где лежат расширения, поскольку вот мы нашли PHP GMP и раскомментируем его. Так, найти, раз, раскомментируем, сохраняем. Плюс нам нужно будет найти директорию в будут храниться наши расширения. Давайте скажем вот так. Все. После этого мы перезапускаем Денвер. Перезапускаем и проверяем библиотеки. Для этого нужно нам вызвать командочку php-m. Так, давайте файл сохраним, поскольку там вывод большой получается. Так, что мы видим? Мы видим, что к GMP подключилось успешно, и все наши расширения, которые прописаны в файлике, работают. Это значит, что наши сайты будут жить и процветать. Ну, Теперь рассмотрим, собственно, непосредственно пример серверной части. Для этого нам нужно будет зайти на сайт rutokenweb.ru, открыть вкладочку внедрения и здесь мы видим пример серверной части. Собственно, сами исходники, мы берем их и скачиваем. Давайте покажем в папочке. Извлекаем. Ок. Вот у нас папочка. Видим, что есть папочка www и php.rotoken.web.esql. Так. Копируем. На диске Denver давайте создадим... Папку с именем нашего сайта. Ну пусть он будет называться rtwebphp.ru Сюда мы должны скопировать содержимое примера. Так, где у нас содержимое примера? Вставить. Так, вот мы видим, что он успешно скопировался что ж такое. Вот, чтобы все заработало и проиндексировался новый сайт, нам будет нужно взять и перезапустить Denver еще раз. После добавления изменений каких-то лучше это делать, поскольку environment может измениться от наших действий. И какие-то переменные зарегистрируются. Так, и после перезагрузки, соответственно. Так, ну все. Во-первых, давайте посмотрим, как поживает наш Денвер. Для этого нужно зайти на Local Host. И вот мы видим, что все у нас заработало. То есть мы можем достучаться к сервису, можем управлять базами данных, можем смотреть список наших зарегистрированных сайтов. Вот мы видим, что есть токен web.php.ru. И еще один нюанс. Если на вашей машине установлена и функционирует служба ИИС, то ее лучше отключить. Отключить ее можно в панели управления системой безопасности, администрирования, управление компьютером. Установлена она не у всех, как правило, так службы и приложения, по-моему. Нет. Та -та -та -та -та, управление. По-моему, она даже здесь, где-то вот прямо в корне. Но, если вы ее не устанавливали специально, скорее всего, она у вас не установлена. Поэтому и не работает. Отключить ее нужно, потому что и, соответственно, блокирует хост, и вы не сможете отлаживать и работать с Денвером. Вот, теперь давайте попробуем зайти на наш сайтик. Так, как он там назывался rtv.php.ru Так, и мы видим кракозябры. О как! Так, скорее всего, у нас не указана информация о кодировке. Чтобы ее нам поправить, нужно создать файлик Так, давайте его создадим. Так, create файл где у нас? copy f4 нет control f4 нет Shift f4 О. так .htxs по-моему даже так он назывался так для того чтобы нам не мудрствовать лукаво Давайте его просто скопируем, готовый. Как раз наши флешки завалялся для такого случая. А в самом файле у нас просто указано, что дефолтная кодировка у нас UTF-8. Вот. Не знаю, почему забыли его добавить а в примерчик. Надо это положение исправить. Вот, перезагрузив страницу, получили, собственно, демо-площадку. Следующим действием для примерчика PHP нам нужно будет установить базу данных. Для этого нам понадобится файлик под названием config.php. То есть... А, стоп. И для этого нам нужно будет завести базу данных в Денвере, в самом. Так... Что мы делаем? Мы отправляемся на главную страницу и творим заведение новых BD и пользователей MySQL. Значит, пароль администратора MySQL. Давайте сделаем 1, 2, 3, но никогда, никогда не используйте этот пароль. Ну, собственно, имя баз данных RT WebDB. Давайте назовем логин пользователя no, Ой, стоп, стоп, стоп, стоп. Логин пользователя за нас уже подсказали. Давайте мы добавим юзер. Так, собственно, пароль. А пароль администратора MySQL по умолчанию вообще отсутствует. Так, 1, 2, 3. И еще раз, 1, 2, 3. Никогда не используйте пароль один два три. Это мы делаем только в качестве примера. <как> Создать База данных и новый пользователь заведены. Мы можем этому убедиться. Убедиться в программе PHP MyAdmin, которая входит в комплект Denver. И вот мы видим, что у нас есть база данных под именем RT WebDB. Так, ну осталось добавить в нее таблички для нашего сайта. Так, чтобы это сделать, нам нужно раскомментировать вот этот вот кусочек кода и, собственно, указать в переменных наши данные: username rtwebdb_user, а пароль login так, и собственно database rt, w, rt web, db. Сохраняем файлик. Далее нам нужно будет просто config.php action Вызвать вот эту строчечку, равно install, чтобы у нас выполнился SQL-запрос. В общем, видим мы переменную action. Если action install, добавляем таблички. Вот, собственно, этот код. Он должен у нас выполниться в браузере. Так. Выпускаем. И Ничего там у нас, ничего не вышло. Так, давайте проверим. RTW давайте проверим как поживает наша база данных webdb что то не то структура табличек не вижу а вот вижу sample users все, все в порядке табличка есть Далее наш сайт может работать. Давайте теперь рассмотрим, как он действует. Возвращаемся на нашу демо-площадочку. Песочницу. И попробуем зарегистрировать пользователя. Ну, пользователя. Давайте сделаем, не знаю, там. User 3. 1 2 3 давайте так нажимаем так да прошу прощения забываю все время разрешать плагины вводим пин код на самом деле плагин в браузере можно настроить таким образом чтобы он по умолчанию работал так все вот теперь мы видим что у нас на токене есть списочек контейнеров вот он наш юзер 1.2.3. теперь попробуем мы с помощью него войти в наш в наш сайт и мы видим что да, пользователь user 1.2.3 авторизован, используем рутокен Чтобы посмотреть на это безобразие, нужно просто обновить страничку. страничку. Так. И что же мы видим? Мы видим sample users. Заходим в табличечку. И видим, да, что у нас есть User123 с открытым ключом для собственно, логина по токену и для использования так называемого механизма восстановления. Что такое механизм восстановления, мы вкратце с вами обсуждали в предыдущей части. Это когда вы, допустим, потеряли токен. У вас есть скретч-карта. На этой скретч-карте записан закрытый ключ. Этот закрытый ключ вы можете использовать для логина без токена. Ну, соответственно, если ваши разработчики решили, что такой механизм не нужен, вы не можете его не реализовывать. Тогда такой возможности просто не будет. Но на всякий случай на токене записан открытый ключ для вот этой вот карточки восстановления. То есть потеряли токен, купили новый, зашли по карточке восстановления, отвязали старый токен, привязали новый. Как бы, и все. Больше не теряйте. Все у вас работает без участия админов сайта. А, ну, собственно, давайте посмотрим, а что же происходит внутри этого примерчика. А, Во-первых, у нас есть несколько сценариев. Сценарии Собственно, регистрации пользователя, регистр PHP. И давайте посмотрим, что у нас происходит. Вот вы видите условие, что если для токена существуют а, определены какие-то открытые ключи, то, соответственно, то есть если есть ключи, которые зарегистрированы для пользователя, нас направляют, соответственно, либо на механизм регистрации, либо на механизм авторизации логин PHP. Ну, давайте рассмотрим, что такое регистрация. Вот у нас код, код, код, код, код HTML. Так, где у нас... Чек логин, соответственно, идет за мы или нет. Ну давайте, давайте, давайте прямо посмотрим функцию чек логин. Вот мы видим, что берется некий некая переменная юзер логин, анализируется на предмет проверка, залогинены ли мы. Так, давайте вот посмотрим функцию LinkToken. Собственно, она и отвечает за регистрацию нового пользователя. Вот мы видим наши переменные, видим проверку, залогинен ли токен либо нет, проверка, собственно, самого токена и его наличия. Если мы не залогинены, давайте вызовем диалог логина, но это, по-моему, устаревшая функция. Так, и, собственно, вот генерация ключевой пары с последующей поклажи ее в базу данных. Вот мы ее сгенерили. Если у нас с ключом все хорошо, соответственно, вот этот код отвечает за получение имени с клиентской стороны. Если у нас все хорошо, мы просто берем открытый ключ, Отваливаемся с токена и дальше его регистрируем а, в рек форм На этом, на этом, собственно, все, тут больше ничего не происходит. А, и, собственно, код авторизации, логин PHP. То есть, а, отправляем на... С клиентскую сторону некое сообщение. Собственно, вот этот код, он за это и отвечает. Так, и дальше, дальше нам нужно проверить электронную подпись с, из кода, полученного с клиентской стороны. Вот мы берем. То, что отправлено клиенту и вызываем функцию токен токенверify. Подробно мы ее не будем сегодня рассматривать, поскольку вот, э, она достаточно сложна, она вызывает криптографические преобразования э, без естественного участия токена. Просто это алгоритм, ну, вызов алгоритма проверки, грубо говоря. Давайте посмотрим, где она у нас прячется. Вот есть папочка крипта в данном примере. Кому интересно, вы можете просто взять и пройти дебагом по данному примерчику. Вот функция токен PHP. И здесь мы видим функцию token verify. То есть что-то где-то у нас генерируется, какая-то эллиптическая кривая, какой-то объект создается. Дальше мы берем, создаем объект открытого ключа. И, собственно, гост-верифайс, функция, которая будет проверять подпись непосредственно. Можете прямо вот эти готовые куски использовать в своем коде. Ничего страшного, ничего такого, что мы от вас пытаемся утаить. Все опенсорсное, все готово для использования дальнейшего. Ну, собственно, вот так вот выглядит простейший сайтик с прикрученной авторизацией по токену. Да, какие-то вещи, нюансы нужно помнить, но в целом, видите, что а, все разворачивание заняло там 20 минут, не больше. А, что дальше? Ну, все равно, как бы написание кода, вещь, которую любит не каждый, поэтому умные люди придумали такую вещь, как CMS или Content Management Systems. Content Management Systems <coughs> бывают разные, но объединяет их одна вещь. Все эти системы позволяют вам создать полноценный сайт с рядом общий, там, принятых примочек совершенно не, без написания единой строчки кода. То есть взяли, установили CMS спокойно, совершенно создали сайт. И для этих CMS, коих мы поддерживаем 4 штуки. Это WordPress, Joomla, Diafan и Bittrex, есть плагины, которые позволяют прикрутить RUTOKEN Web авторизацию к вашему сайту. Ну, давайте попробуем это сделать. Собственно, WordPress у нас а, уже установлен. А, нет, давайте его, знаете, давайте все заново сделаем, прямо вот с нуля, чтобы вот вам было понятно, насколько это вообще легко. Ну, так, у нас есть тут снимок состояния с установленным WordPress. Так, это нет, на самом деле это уже с рабочим примером Ладно, давайте делать все с нуля, если так у нас время еще позволяет. Да, у нас еще есть целых полчаса, за которые мы сможем вам показать чудеса. Так, WordPress. Ну, собственно, зайдем на сайт производителя данной платформы. А, ничего страшного, WordPress.com. Создайте свой веб-сайт, эффективно, надежно. Нет, не оно, ага, извините. Никогда не доверяйте первым ссылкам в браузере, в поисковиках. Наш сайт называется word.ru.wordpress.org. Так, ну и давайте вот скачаем прям последнюю версию. Распакуем ее безжалостно. Так, Давай, давай, давай, давай. Проверяй. И попробуем развернуть ресурс. О -о -о -о. Долго все. Что там можно проверять? Скажите мне. Так. Разворачиваем. Извлекаем все. Собственно, для этого нам нужно будет создать о -о, новый ресурс. Давайте его Назовем rtweb.wp в честь WordPress.ru. Сюда мы будем кидать кости. Так, что-то у нас очень долго распаковывается. Там безобразие какое-то. Ну, извините, здесь виртуальная машина, хотя и на SSD крутится, но все равно как-то подозрительно. Давай, родная, не подведи. Вот мы видим Wordpress. Собственно, для того, чтобы создать сайт, нам надо все это безобразие скопировать. А в нашем каталоге создать под каталог www. И в него скопировать все, что мы нажили непосильным трудом. После чего перезапустить ДНР. Как вы уже догадались, так-то эти лишние все прикрываем, потому что тут... реставр Денвер. Угу. Итак, попробуем зайти на вновь созданный сайт RTW, VIP, WP. WIP, WP. определение хоста. Не понял, почему чем мы не работаем. Что такое? Нет, не может такого быть. Чего-то мы неправильно набрали. RTW, VIP, WordPress. Так, так, так, так, Вот, да, все, это мы просто опечатались. Поехали. Собственно, вас приветствуют разработчики данные CMS. CMS достаточно хорошо себя зарекомендовала для разных профильных сайтиков, таких как форумы различного рода. Система бесплатно. это еще один ее плюс. Давайте посмотрим, какую базу данных нам создать. UserName, Password. Так, User. Давайте внесем в ту же базу, что у нас была. Ничего страшного не будет. Так. так как она там называлась-то? DBDB. DB. Так, имя пользователя то же самое, только с user пароль. Ну, поставим наш ненадежный, плохой пароль. Сервис баз данных, как соответственно у нас localhost. Поехали. Все в порядке. Вы успешно прошли эту часть установки. И теперь мы можем, собственно, запустить саму установку для того, чтобы создать новый сайт. Название сайта у нас будет rtw test -vp. Ну, соответственно, набираем имя пользователя. Давайте юзер один какой-нибудь. Давайте админ сделаем админ. Пароль дважды. Да? Наш любимый, очень слабый пароль, который мы используем только в демонстрационных примерах, больше нигде. И ваш e ну, из, из Денвера мы никуда не достучимся, поэтому это чистая формальность, которая, тем не менее, требует WordPress. Ставим. Сохраняем Еще бы нет. Отлично Вот мы зашли на наш сайт Он работает Здесь мы можем Всячески делать настройки Внешнего вида Добавлять, удалять пользователей Какие-то инструменты Но нас сейчас интересует то Как мы подключим наш токен Веб к данному сайту а для этого у нас есть плагин, который мы сможем скачать на сайте RuTokenWeb в разделе «Внедрение». Так, давайте, мы его потеряли, да? Давайте заново наберем. RuTokenWeb.ru и зайдем на раздел «Внедрение». И здесь мы видим модуль для плагин, вернее, для систем управления контентом WordPress. Конечно же, мы его скачаем. Не страшно, что здесь написано 3.1 На самом деле, этот плагин работает и на третьей и на четвертой последней версии. Ну, давайте его распакуем. Да. Вот, собственно, root токен Поместить наш плагинчик нужно будет в раздел. Нет, нет, нет, нет, нет. нет. Так, раздел с настройками, надстройками. Для этого мы идем на наш каталог WordPress, заходим в vp -content и видим плагины. Вот сюда мы скопируем папочку ROOTOKEN. Копировать. Где наша папочка? Так, давайте еще раз. Просто какой-то... Так, WordPress. Так, не туда, простите. Вот наш плагинчик. Вот мы его копируем. И здесь мы его вставляем. Вставляем. Так. Ничего не понимаю. Почему нет? Вставить. Вот, да. Так теперь у нас есть плагинчик RUTOKEN и мы можем включить его в сайте <coughs> непосредственно. Так, надеюсь я ничего не забыл, поскольку а, так теперь мы в за настройки заходим а нет, вот вкладочка плагины первое, что мы видим это то, что есть у нас RUTOKEN Web. Давайте его активируем. Так, активировали. Теперь а, можем создать пользователя. Так, помимо админа у нас будет ну, некий. Ну чтобы уж чистый эксперимент провести. Давайте добавим нового. Скажем. Алекс. e-mail у него будет, тайл. Ну, какой-нибудь там РУ Сейчас это не важно. Алексей. Так, сайт. Угу. Добавляем. М -м, пароль. Пароль. Пароль, пароль. Как у нас говорил один начальник. Бытность мою офицером. Использовал пароль-пароль. Так, э, сохраняем. Ну, давайте сохраним. Теперь, э, собственно, для того, чтобы нам начать пользоваться токеном, мы должны привязать токен к нашему товарищу. Э, для этого мы выбираем аутентификацию давайте только по устройству RUTOKEN. Соответственно, почему-то штука это не видит наш токен. Так, давайте проверим ее. Снимем. Так, системное устройство, токен подключен. Так, или, или нужно тут... А, привязан уже привязан как привязан не может быть не должно такого быть давайте отключим привязать токен так какое -то действие я скорее всего забыл сделать для так, подписчик, ну давайте, знаете что, давайте перезагрузим эту штуку. Денвер наш, и попробуем войти заново на сайт. Так, теперь, привет, админ, хорошо, плагины, инструменты, пользователи, все пользователи, вот наш неутомимый пользователь. А, вот, прошу прощения, опять мы не разрешили токен, плагин вернее, так, нужно это сделать будет чтобы каждый раз не возвращаться. Вот теперь мы спокойно совершенно привязываем наш токен. Все создаться должно само. Вот непонятно, почему мигает наша шлешка. Так, все, нам это не нужно. Мы вводим пин-код, генерируем пару Подключенный. Рутокен веб связан с вашим аккаунтом. Сейчас установлена смешанная аутентификация. Для того, чтобы отключить наш пароль 123, мы берем и указываем аутентификацию только по устройству Рутокен. И все. Ни один шпион без токена не сможет проникнуть на ваш сайт, если он не знает пароль администратора сайта вернее денвера так все теперь логинимся соответственно заходим на наш сайтик как ни в чем не бывало привет админ пока админ и имя пользователя имя пользователя говорим алекс так нет стоп сначала мы берем и делаем в IT используя рутокен веб и вот мы видим Алекс, входим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И вуаля, мы в нашем профиле. Так, хитрый хром пытается запомнить открытый ключ. Этого делать не обязательно. Все, вот теперь мы можем делать с нашим аккаунтом что угодно. Больше, кроме нас, никто этого сделать не может, поскольку RUTOKEN веб только у нас, а аутентификацию по логину и паролю мы предусмотрительно выключили. Ну, собственно, вот так и происходит создание веб-ресурсов на RUTOKEN вебе, вернее, на Денвере с использованием RUTOKEN Web. Как видите, вот эта штука заняла буквально 15 минут. То есть, остальное время вы можете посвятить оформлению сайта. И вы сами видели, сколько человек, часов нужно, чтобы это все заработало. Теперь давайте рассмотрим вещи, связанные с нашими информационными ресурсами. Все то, что мы делали сегодня, вы можете найти на сайте developer.ru. Кажется, так. Да. А, здесь вы увидите всю информацию. Это сайт нашего внешнего confluence движка а, Здесь вы можете найти всю информацию, которая когда-либо была опубликована инструкцией по ROOTOKEN. В частности, вот есть полное руководство по решению веб WEB. А, и... и Собственно, работа с плагинами и создание сайта, ресурсов, вы можете найти в разделах 6 и 7. То есть, все, что мы сегодня с вами делали, по шагам расписано здесь. И не только для WordPress, еще и для Joomla. И для, по-моему, Diafana такая вещь была. Да, Diafan это у нас коммерческая CMS достаточно молодая, но довольно шустрая и предназначенная для всяких веб-магазинчиков, недорогая и мощная. Вот. Далее у нас есть демо-площадка, то есть все, что мы сегодня видели, можно посмотреть живую, как это работает, зайдя на демо.ру.токен.ру Соответственно, вот все, что посвящено непосредственно Web, обозначено вот синими иконочками. Но помимо этого есть у нас такой продукт, как RUTOKEN плагин. Его не следует путать с плагином Web, так как он более новый, имеет более расширенный функционал и более гибкий для различного рода решений связанных с сертифицированной безопасностью, то есть плагин Рутокин плагин, простите, можно использовать уже по серьезному в серьезных банках. Он также может работать с RUTOKEN Вебом, но основное его устройство это RUTOKEN АЦП и Рутокин Пинпад. Сейчас, по-моему, просто Пинпад. Ну, а что касается RUTOKENWEB, вот вы видите четыре площадочки. Это пример RUTOKEN PHP. RUTOKENWEB для .NET. А на вкладке внедрения вы можете скачать примерчик. А здесь вы можете посмотреть, как это все выглядит. Вот, например, здесь есть такая полезная вещь, как API плагина Можно вызывать и посмотреть, как это работает. Раз, вызвали. А, ну, соответственно не забудьте разрешать плагин так, как бы его разрешить чтобы он больше не клянчил у нас это разрешение но тут либо другой браузер использовать либо в настройках можно все отметить тут никакой проблемы нет вот и соответственно вы можете посмотреть коды функций как их вызывать непосредственно и в документации об этом все рассказано. Какие параметры, для чего они. Вот. Ну и соответственно наш главный сайт rutokenweb.ru, сайт продукта rutokenweb, на котором вы можете посмотреть, что это такое, описание, характеристики, чем он лучше, или хуже, или... Ну, на самом деле он ничем не лучше и не хуже. РУТОКен и ЦП. Это просто другой продукт для других целей, для целей быстрого создания ресурсов быстрой аутентификации надежной. Это не означает, что его нельзя использовать где-то еще, и нельзя для использовать для этой цели RUTOKEN и ЦП. Все это можно делать. И, собственно, внедрение, да, мы видим. API-плагины, серверные, клиен... серверные части для различных платформ. Вот у нас модули для WordPress, Joomla и 1S. Ну, модулем для 1S занимается компания NBS Media, и он продается за деньги. Мы к этому отношения сейчас в данный момент не имеем. Стоит, по-моему, он сейчас тысяч шесть рублей до кризиса. Сейчас не знаю, не буду врать. Ну и, наверное, на этом все. То есть, сейчас мы с вами увидели, что рутокен веб – это достаточно просто. Даже такой человек, как я сейчас, далекий от программирования, PHP, веб и прочего, смог создать сайт. И на все про все мы потратили ровно час времени. Ну, что... На всем спасибо большое вам за внимание. Пишите письма по адресу al.sobaka.rutoken.ru Если у вас возникают какие-то вопросы, вы всегда можете воспользоваться нашим хотлайном. www.sobaka.rutoken.ru И звонить по телефону компанию «Актив».